Образование – это пропуск в будущее, потому что завтра принадлежит тем, кто готовится к нему сегодня. Секрет успеха в том, чтобы начать. Секрет начала работы в том, чтобы разбить сложные непосильные задачи на небольшие выполнимые задачи, а затем приступить к первой. В чем разница между школой и жизнью? В школе вам преподают урок, а затем дают тест. В жизни вам дается тест, который преподает вам урок. Учеба без желания портит память, и она не сохраняет ничего из того, что впитывает.